Здравствуйте, уважаемые рыбаки, охотники, заказчики. Всем привет! В этом небольшом видеообзоре я покажу новую версию ElectroBox, Это будет версия Pro. Также покажу новую версию, Это будет версия Compact. Электробокс версия Pro имеет практически те же самые модули, что и версия стандарт, и плюс э, некоторые новинки. Так же как и версия стандарт, кнопка включения при зарядке от лодочного мотора. Кнопка включения питания всех модулей, кнопка включения ходовой диодной фары, двухрежимная, то есть ближний дальний свет. Гнездо, быстросъем для подключения ходовой фары, соответственно, гнездо быстросъем для подключения эхолота. На эхолот установлена отдельная кнопка с независимым питанием от остальных кнопок. То есть, если, допустим, вы используете только эхолот, да, и не пользуетесь модулями то достаточно просто включить его отдельно без энергопотребления остальных модулей. Это в принципе удобно в первую очередь в том случае, если вы ищете глубину, да, и рыбу. И нашли точку, все, заикарились на ней, холод вам в принципе больше не нужен. Вы его просто отключаете и все. В электробоксе также предусмотрены стандартные модули. Это прикуриватель, автомобильный прикуриватель. Такой же, как используется в версии стандарт. Тот же самый двойной USB порт на 3,1 А для зарядки ваших гаджетов. Спаренный модуль 12 вольтовый для подключения разъема банан. Вот такого плана. Например, светильник диодного. И один модуль идет тоже разъема банан 5 вольт. в данном случае в левом отделении не задействовано ничего и то что касается новинки это аудиомодуль у него также своя отдельная кнопка питания включения две колонки идут по 3 ватт будет зависимости там 3 5 ватт в комплекте есть пульт управления данный модуль он, есть у него много функций, это Bluetooth, можно подключить свой телефон, допустим, при проигрывании музыки с телефона, либо при просмотре фильма, звук будет вводиться на колонке. Можно подключить флешку, можно подключить карту памяти SD Также в этом модуле предусмотрен передача FM, но надо внешнюю антенну, то есть внутренней антенны, она у нее в комплекте идет уже, то есть прием сигнала, ну так себе, честно говоря. Вот так это выглядит все внутри. Усилитель сделан с запасом по мощности. Усилитель 10 Вт. То есть, при желании, в принципе, можно колонки поставить больше, но смысла, наверное, в этом никакого нет. В основном рекомендую ставить колонки либо 3, либо 5 Вт. Сам модуль. Ну и, в принципе, и все. И колонки. По внутреннему исполнению все то же самое, как и в версии стандарт. Все в гофре, все на вак все пропаяно, все проклеено. Крепление аккумулятора уже, соответственно, другое. Здесь уберем лишнее отсюда. Выполнено оно вот таким вот образом. Также в этом электробоксе будет сделаны выхода. Наружнее под электростартер. У заказчика на моторе стоит электростартер. И будет удобно пользоваться. Также есть внутренний один USB порт. Теперь давайте подключим все, посмотрим, как все работает. Ну, допустим, эхолот. Здесь просто идет кабель. Без эхолота. Чтобы было видно. То есть быстро съем, как он работает. То есть вы его уставили, потянули вверх и все. То есть безгаечное подключение. Очень надежно держится. Уже проверим. Не одним сезоном. На другой версии электробокса. Касаемо ходовой фары. Тот же самый разъем, только уже трехпиновый. То же самое подключение, быстросъем. Что касается подключения электробокса к мотору, в данном случае тоже уже, ну, в принципе, я уже давно изменил подключение в самом моторе. Теперь подключение на моторе используется пластиковым разъемом вот такого формата. То есть вот эта часть, она устанавливается в мотор ранее на тех разъемах которые я делал они были соответственно железные грубо говоря да если сказать так можно то не хватало резьбы на юбке под гайку это вызвало осложнение при установке у некоторых из заказчиков в принципе я еще в то время перешел уже на вот такие разъемы на пластиковые здесь длина юбки достаточная для подключения внутри мотора и хватает резьбы чтобы спокойно его затянуть и прижать уже к корпусу соответственно и длины этой юбки хватает также для закручивания вот этой части это все идет в комплекте то есть отдельно никаких доплат уже сколько раз задавали вопросы все кабеля они идут в комплекте то есть если вы допустим заказываете да с э, модулем ну условно допустим подключение ходовой фары то есть там в комплекте уже будет идти кабель с быкросъемом, либо с обычной гайкой. Вот такого плана. Также будут на концовках проводов сделаны вот такие клеммы, чтобы вы спокойно припаяли сюда свои кабеля. И термоусадка, чтобы потом это все завернуть в термоусадку. Ну и, соответственно, гофра. То есть гофры с запасом, чтобы вам хватило затянуть еще свой провод под нее. То же самое с эхолотом сделал. Раньше я делал быстросъемы мама-папа сюда, но, как показала практика, не всем они удобны, не всем они нужны. В большинстве своих случаев, то есть люди просто отрезают провода и спаивали их вместе. То есть здесь можно просто обжать, провод вставить, но я рекомендую его просто припаивать. Так надежнее. И также здесь термоусадка. Потом ее одеваете и все. У вас будет аккуратное подключение. Что касается подключения в моторе, все осталось то же самое. Изменился только сам разъем. Вот и все. Подключение в моторе, также плюс, также минус. И третий провод, он идет на тахометр. Так называемый импульсный провод. Индикатор для просмотра процента заряда батареи. То есть здесь он теперь сенсорно идет с кнопкой. Можно переключать. Показывает вольты. И проценты. Также он еще отключается с этой же кнопки. Подержать 3 секунды, 2 и все. По подключению в моторе в описании будет ссылка на предыдущее видео про видео обзор по электробоксу стандарт. Там я очень подробно все рассказал, как подключать, куда и что. Чтобы просто не растягивать данное видео, тем же самым видео, дублировать его. Я оставлю ссылку, можете посмотреть там. Что касается размеров по корпусам. То есть по высоте отличие соответственно на высоту вот этой крышки да то есть высоту электробокс версия про он выше на 5 сантиметров 5 условно 7 сантиметров по ширине корпус практически одинаковый имеет заужение только в нижней части внутри корпус ну, и, разумеется, здесь сам корпус. Электробокс версии Компакт. В данном обзоре участвовать будут два электробокса версии Компакт. Этот электробокс, это мой электробокс, он как подобный кролик, я на нем все испытывал, полностью все тестировал. И он прошел испытание, 19-й год, сезон, от и до. В том числе я его брал с собой на дачу и проверял целый день еще на даче. Было дело, но в основном играла музыка. Этот электробокс, это электробокс одного из заказчиков, его зовут Марат. Марат, если смотрите это видео, привет. Итак, давайте сразу про обе версии. Как они выглядят сейчас и как выглядит электробокс, который будет у заказчика. Это вот этот. Так выглядит мой электробокс. Они схожи, различаются только по цвету. Ну и, соответственно, немножко по оснащению. В данном электробоксе выполнено все то же самое, что в стандартной версии, просто это все скомпоновано и выглядит вот именно вот так. Единственная одна кнопка включения при зарядке от лодочного мотора. Также здесь идет сам разъем трехпиновый. И опять же вернемся к вопросу, трехпиновый, двухпиновый, четырехпиновый. То есть очень просто, два пина это два провода, три пина три провода. Четыре пина, ну, логичный куриватель, такой же, как используется в стандартной версии, ничего не поменялось. Тахометр стандартный, проверенный, надежный, не один год уже используется многими-многими-многими заказчиками, да и просто водомоторниками. Хорошо себя зарекомендовал. Соответственно, двойной USB-порт, здесь он дублирует вольтаж. Разъем для ходовой фары, кнопка включения ходовой фары, также двухпозиционная. Разъем использован, не быстросъем. И ходовая фара. Мы ее подключим и, соответственно, посмотрим. Установлен еще один модуль, он показывает текущее время и температуру. Температуру показывает окружающие среды. Ну, в данном случае 23 градуса. Сейчас сам датчик выведен вот сюда. Полностью настраиваемый. В комплекте будет инструкция по его настройке. Также будут еще использоваться модуля подобного типа, но с двумя датчиками. Вот вернемся к тому, что если кому необходимо ставить в мотор температурный датчик, то в данном модуле э, немножко другого типа есть такая возможность. То есть у него будет два температурных датчика. Один окружающей среды один температуру двигателя допустим можно будет настроить он будет ее показывать ну также вот по переменам то есть и по времени смены индикации тоже можно будет настроить чаще будет меняться индикация либо подольше также здесь выполнен MP3 проигрыватель тот же самый что и вот в этой версии точно такой же вот кстати флешку отсюда вытащим сюда ее вставим на моем боксе он также есть. У меня немножко другой датчик. Я их разным уже пробовал. Единственный более-менее надежный, качественный датчик. Это вот пока только такой. И выглядит прилично. Что касается моего датчика, то выглядит он вот так. К сожалению, он не пыль-влагозащищенный, как вот этот датчик, но... Он пока в этом корпусе прижился. Здесь, касаемо включения да, MP3 проигрывателя, то же самое сделана отдельная кнопка, как на версии Pro. То есть, включаем кнопкой. Он также идет с пультом. В комплекте есть пульт управления, так же, как и в принципе версии Pro. Любой проигрыватель, он всегда комплектуется пультом управления. Колонки в данном случае использованы 3 вата. ну для сравнения как сделано на моем корпусе, как сделано на корпусе заказчика, мой электробокс у заказчика, то есть кнопка включения перемещена ближе к mp3 проигрывателю, в моем случае я это сделал вот так и включается он здесь, mp3 проигрыватель, то есть ну не очень удобно, удобнее вот когда вот сделано вот так. Ну и, соответственно, и эхолот. Подключение холота на моем электробоксе. Это сделано вот так. Точно так же сделано на электробоксе заказчика, только оно смещено. Подключение холота здесь. И здесь сделан разъем уже быстросъем. То есть у меня под гайку. Здесь съем. Также он имеет отдельную кнопку включения. Пыль Независимо работает от всех остальных кнопок. То есть, если нужен только эхолотом, мы пользуемся только эхолотом. В моем случае сделано то же самое. Идут разъемы под клеммы банан. 5 вольт в, данном, в данной версии компакт не используется. Здесь обе колодки на 12 вольт. То же самое в этом случае. Обе колодки на 12 вольт. По поводу индикации заряда. Здесь выполнен вот такой вот модуль. В моей версии он такой. Что касается всего остального. Ну, здесь в моем случае опять же кнопки красная зеленая. Двухпозиционная, также у меня подходовую фару сделано. Сейчас мы это все подключим, посмотрим касается внутри. Как сделано у заказчика, как сделано у меня. Ну, у меня понятно, почему так сделано, потому что это подопытный кролик. Тут регулярно подвергается что-то, каким-то изменениям, что-то где-то я пытаюсь там улучшить и так далее. И, соответственно, у меня вот так шелтай-болтай здесь по проводам. В корпусе заказчика это выглядит все вот так. Все в гофре, все уложено, все надежно проклеено. Все модули все проклеены. Все сделано качественно. Также модуль, аудиомодуль, да, который устанавливается, он также стоит из нескольких частей. Это отдельные колонки. В данном случае стоят трехватные. Идет, соответственно, усилитель. Усилитель также 10-ваттный. Все усилители я ставлю... С запасом по мощности. Сам модуль, ну и пульт управления. В данной версии компакт. У заказчика использованы два аккумулятора 12-вольтовых по 7 ампер. В моем электробоксе я тестировал один аккумулятор 12-вольтовый 12-амперный. В принципе, между ними разница в 2 ампера, и ну вот по опыту использования вот этого аккумулятора, его в принципе тоже хватает надолго. Я его брал с собой неоднократно в лес, то есть и слушали музыку, смотрели фильмы с выводом на колонки через Bluetooth, Использовали ходовую фару, в принципе, и такой вот светильник мы использовали, диодный, двухмодульный. То есть, в принципе, это все работало, и после даже вот одного вечера, да, процент просадки аккумулятора был там где-то, ну... 25% просаживался аккумулятор, то есть потом уже на следующий день рыбалки, я его спокойно дозаряжал от мотора, ну и вот так вот в течение там 3-4 дней использовался бокс. Что касается ходовой диодной фары и вообще светильников, давайте начнем с ходовой фары, то есть сама ходовая фара она двухпозиционная. Ходовая фара диодная, светит очень ярко. Есть э, разные фары, есть 15-ваттные, есть 10-ваттные. Они и те, и те двухрежимные. То есть, 15-ваттная она светит, э, допустим, дальний у нее 15 ватт, ближний 10 ватт. А 10-ваттная у нее дальний 10 ватт, ближний 6 ватт. Ну и, соответственно, энергопотребление. У 15-ваттной повыше немножко, и у 10-ваттной немножко пониже. В данном случае используется 10-ваттная фара. И вот это вот 15-ваттная фара. Отлично пробивает глубину. На плесах, на глубоких. То есть это тоже я уже сам лично испытал. В принципе, я доволен. Уже используется не первый год. И комплектую. По желанию заказчиков тоже уже не первый раз. Поэтому и отзывы есть хорошие. То есть обратная связь да, от заказчиков. Что да, действительно фара нормальная. Ну и соответственно, как она светит. То есть ближний. Видео может быть не передаст, где тусклее и ярче, это надо замерять люмины и в данном случае как светит моя фара. Ну, если, конечно, две поставить, будет вообще огонь. Светильник, то есть диодный светильник. В данном случае у заказчика он будет двух модулей, то есть два пяточка, грубо говоря, да, диодных. Используется 9 диодов, одно светильники, Светильники также себя закромендовали вообще ни одним сезоном. Светят отлично, греется минимально. То есть в этом плане вообще все супер. И энергопотребление очень низкое. И, собственно, на примере, как, допустим, подключить, сделать сопряжение по Bluetooth, Ну, условно, допустим, для просмотра фильма, да, там какого-нибудь, выбираем функцию Bluetooth. Вот, появляется проигрыватель JQBT. Все, сопряжено. И, допустим, кино. Давайте включим какую нибудь там ну, мультик. Уже проигрывается через колонки также здесь можно добавить громкость будет еще громче на всю сделать вот этим регулятором Ну и с пульта уже можно регулировать там потише, погромче делать, можно вообще сделать, так это музыка. То условно, можно поставить его... Ну, примерно вот так это выглядит. Это касаемо подключения. Планшета для просмотра там, фильмов, мультиков, проигрывания музыки, допустим, с телефона через колонки, через электробокс. Данная версия компакт также имеет весь полный комплект подключения кабелей. То есть кабель подключения в лодочном моторе, плюс-минус импульсный провод на тахометр, на бронепровод, который будет подключаться. Также подключение холота быстро Подключение от лодочного мотора к электробоксу для зарядки. Ну, ходовая фара, это будет в комплекте к этому электробоксу. Вместе с этим светильником. В принципе, это все отдельно, вот эти вот две позиции. А комплект кабелей, он идет в комплекте. Для подключения внутри мотора и от мотора к электробоксу. То есть, если необходимо поставить в электробокс подключение для ходовой фары. Может быть, там нужна будет сама ходовая фара, это уже отдельно. И, соответственно, подключение холод оно идет также отдельно. Там ровно как и светильник. Также, если он необходим, если он вам требуется, то его можно заказать отдельно. Ну, на этом этот небольшой обзор завершен. Всем пока. Вообще прикольно, столько звуков ночью. Разных. И это долбанная пушка. Ну, иногда затыкается.